Влияют на все наши сферы жизни: на здоровье, на отношения, на успех, на финансовую сторону. Сегодня мы об этом поговорим. Здравствуйте, мои дорогие. Так, ставлю поближе камеры друг к другу, чтобы меня уже близко смотреть камеры. Угу. Хорошо, начинаем. Там еще немножко телодвижений С со ссылочками сейчас поколдую чтобы все получилось Так, отлично И начинаем. Так, пока что все собираются. Да? меня зовут Елена Алексеева. Я помогаю женщинам достичь э, своих целей в женском счастье. Э, Кому-то нужно помочь, чтобы брат был счастливым и не шел к разводу, да. У кого-то наоборот нету партнера, и нужно встретить, встретить мужчину, который сможет стать частью семьи. Да? Вот в этих вещах я очень хороший специалист. Да? И сейчас мы об этом с вами поговорим. Еще совсем немножко. Так и все сохранить, начать, отлично. Так, угу. отлично, все. Значит, на ютубе, в инстаграме и в вебинарной комнате. Везде можно писать комментарии. Я буду стараться быть внимательной и на все комментарии обращать внимание. Да? Здравствуйте еще раз, мои дорогие, да, кто присоединился. Вижу, что есть уже кто смотрит. Да? Хорошо, отлично. Значит, тема рода, она на самом деле очень важная. Мы от этого никуда не можем деться. Часто люди просто не в курсе и исключают свой род, думают, что если их нет в жизни, значит, они никак на нашу жизнь не влияют. Но на самом деле они очень сильно влияют на нашу жизнь, хотим мы или не хотим, верим или не верим. То есть независимо от того, верим мы или не верим, наши предки, наш род влияют на нашу жизнь. Здравствуйте, здравствуйте, все, кто присоединяется. Скажите мне, пожалуйста, что есть звук, что меня видно, слышно, чтобы я уже не переживала по этим темам, да? Пожалуйста, буду вам очень благодарна. Продолжаем, да, нашу тему уже, чтобы... ты не туда нажала Уф. так еще одну минуточку да так все хорошо в инстаграме хорошо да зато все остальные каналы я их что-то не туда нажала еще одну минуточку да но я буду все равно рассказывать уже темах, которые мы собрались, да, чтобы не отвлекать вас от других дел, понапрасну. Рот на самом деле очень сильно влияет на нашу жизнь, и мы от этого никуда не можем деться. Всегда будут родовые отношения, и всегда будет, и во все времена были, да, то есть от этого мы никуда не можем деться. То есть у наших э, ушедших предков нету одного важного инструмента, физического тела, то, которое есть у живущих. Да? И поэтому они очень надеются на следующее поколение, на живущее поколение, что те вспомнят о них добрым словом, что э, помолятся, за них, помолятся за них и создадут, то поле, в котором им комфортно будет быть. Ага, рада, рада, рада очень, девушки, что вы присоединяетесь. Тема очень интересная. На самом деле, если у человека есть цели, какие-то серьезные цели, не то, что там плыву по течению, вот если выйдет мужчина хороший, то хорошо, не выйдет, то тоже хорошо, да, то есть не такие женщины, да, а вот те, которые ставят перед собой цель, говорят, так, все, в этом году мне нужно создать отношения, да, или в следующем году мне нужно выйти на новый финансовый уровень, или мое здоровье, я больше не доверяю медикам, и мне нужно заниматься моим здоровьем и привести себя в ту норму, которую я заслуживаю. Живую, да? или наоборот люди хотят успеха да? успеха может быть это просто успех на работе может быть это успех дома да? радовать своего мужчину вкусной едой быть его самой лучшей спутницей жизни да? это тоже успех женский иногда женщины достигая такого успеха и просто делясь в, в инстаграме или там в соцсетях они становятся знаменитыми да? то есть каждый когда делает то что любит Легко становится знаменитым. Но для этого еще нужен ресурс. И вот ресурс мы получаем, можно сказать, и два самых важных источника. Может быть, мне кто-то напишет. Плохо со звуком. Едой. Быть его самой лучшие спутницы. Uh, так, сейчас я еще одну ссылочку ставлю. И все, я с вами. Плохо со звуком. Посмотрите на своем телефоне. Может быть, у вас на телефоне кто-то еще может мне написать, что плохо со звуком в Инстаграме. Пожалуйста, посмотрите. Так. Так, так, так. Давно не проводила я в вебинарной комнате и уже забыла, куда нужно нажимать. звук запа запаздывает и раздваивается. Ага. Хорошо, буду знать, девушки, а, обещаю эту ситуацию решить. Но, честно говоря, не понимаю пока что, в чем проблема, потому что интернет нормальный показывает. Так, хорошо, буду тогда смотреть, что там происходит. Сегодня, наверное, уже не смогу решить, потому что я не знаю, просто куда нажимать со звуком. К следующему четвергу тогда постараюсь решить. Уже прошу прощения, да, что пусть будет звук. Главное, чтобы я донесла смысл, который очень важен, очень ценен. Больше я здесь ничего не буду нажимать. Так, девушки, надеюсь, в вебинарной комнате меня видно, да, и на ютубе меня видно и слышно тоже. Хорошо. Так, все, возвращаемся к нашей теме, да, то есть девушки, у которых есть цели, и которые ставят перед собой достаточно такие большие цели, да, вот, вот это мне всегда нравится, то есть ставьте большие цели перед собой, Их легче, в них легче попадать, да, их легче достигать. Это очень важно в нашей жизни. Такой простой пример можно привести: что вот если вы идете просто за продуктами в магазин, и у вас есть список, да, что нужно купить, вы все купите по списку и потратите меньше времени, ресурс в работе с родом. Да, вот на этом мы остановились. Благодарю, Наталья. Да. И если вы идете без списка в магазин, наверняка вы купите что-то, что не надо было купить, и какие-то моменты забудете просто купить, да. Точно так же с нашими целями в жизни, да, то есть мы должны их обязательно прописывать. Миллионеры все прописывают свои цели, это очень крутой инструмент. Простая тетрадка и ручка, которые помогают нам воплощать самые смелые наши желания, да? И когда у нас хватает ресурса, да. Вот, возвращаемся к ресурсу. Ресурс из рода можно поставить на второе место, да, из всего, всех возможностей, которые только у нас есть для получения ресурса. На первое место можно поставить контакт с Богом, да. Что такое, главное, есть звук. Ага, отлично, да, девушки, отлично, ага, картинка есть, ага, отлично. Все тогда, идем, что-то с техникой, в последнее время что-то происходит. Ну, у нас есть планеты, которые ретроградные, там, точке Мритью, которые мы сейчас проживаем в непростые времена, это на технику тоже очень сильно влияет, не только на нас, но и на технику. Так что, возможно, что здесь причины, но я все равно буду искать, конечно, причины. Так, идем дальше. Я кратко скажу что такое бог бог это до да, мантры молитвы да это дает это можно поставить на первое место да, по получению ресурса потому что что такое бог это наш родитель во всех наших жизнях да? то есть вот в нашей сегодняшней жизни у нас есть мама и папа которые дали нам жизнь вот эту жизнь да и бог участвует во всех наших рождениях то есть благодаря богу происходит наше рождение и он родитель еще важнее, чем те родители, которых мы знаем, которых мы можем потрогать, да, и увидеть и так далее. Да? И э, Бог, Он везде сущ, и Он всегда с нами в каждом моменте, когда нам трудно, и когда мы Его зовем, и когда мы Его не зовем, Он всегда с нами. И даже с атеистами, которые не верят в Бога, Он все равно рядом. И это самый большой ресурс из божественной энергии, да, и уже на втором месте это родовые, родовой ресурс, да. Ну, из-за того, что вот за последние даже сто лет взять, что с родом никто не работал, то есть наши мамы не знали чаще всего, наши бабушки не знали, наши пра не знали и так далее, да. То есть они не знали уже этих практик, в которых можно получить ресурс, при этом помочь роду э, убрать травмы, которые они получили в жизни, да, и которые они несут. Благодаря каким-то своим поступкам, в том числе этим травмам, э, ушедшие предки могут попадать в ад, да, то есть э, вы все это знаете. Ну, по большому счету, когда 70 лет было Советского Союза, и почти никто не верил в Бога, то здесь в рай была возможность попасть только у тех, кто погибал на поле боя. У всех остальных почти не было этой возможности, то есть шансы минимальные, и поэтому очень много зависит от нас, от нас живущих, насколько мы готовы помогать своему роду, насколько мы готовы э, делать что-то для своего рода. Да? То есть здесь тоже идет, как ини-янь, взаимозачет. То есть любой, любой наш поступок для рода, который мы делаем, любую практику, которую мы делаем для рода, она возвращается нам с сторицей. То есть э, наши предки не могут себе помочь сами, потому что у них не хватает... Э, инструмента, который называется физическое тело, которое есть только у живущих. Да? И они сами себе не могут помочь, надеются только на нас. Да? То есть если мы, живущие, что-то делаем для своего рода, то э, ушедшим предкам становится легче. Им дают лучшее рождение, да, когда им приходит время. Им, их переводят там из ада в рай буквально. да, То есть особенно вот яги, кто знает, да? Ширатха которую мы проводим каждый сентябрь, да, каждый год. У нас раз в году работа с родом, марафон в сентябре. И э, на этом, на этом э, марафоне я обязательно приглашаю брахмана, который проводит эту шратху в ведической культуре с мантрами. Да? То есть это самый сильный инструмент, который помогает э, предкам реально перейти из ада в рай. То есть к ним приходят ангелы и говорят, э, ваша там внучка э, заказала шратху, вы переводитесь в рай и конечно же радуясь от этого наши предки могут только благословлять нас да? то есть они тут же направляют свой ресурс свою энергию на нашу жизнь и дальше мы становимся наверное самым богатым поколением представляете сколько травм было вот в родах за последние сто лет сколько всего пришлось пережить да? здесь и революции и войны и дефольты какие-то да и разные-разные всякие происшествия, да, в которых э, люди, ссылки, да, вот расстрелы, вот это вот все было громадными травмами для очень многих э, поколений, да. И все это может быть трансформировано в позитив просто-напросто. Как только вы это трансформировали в позитив, это становится вашей, вашим ресурсом, и уже этот ресурс используется на исполнение всех ваших желаний. То есть, представляете, какие громадные возможности открываются у наших поколений, просто зная вот эти практики, которые дают возможность нам сделать эту трансформацию. То есть, тут два в одном, да, мы помогаем роду, э, начинается улучшение в родах, то есть, на сегодняшний день очень многие рода стоят вот на грани вымирания, да, то есть, где-то рождаются только девочки, иногда девочки уже с какими-то сложными психическими отклонениями, да. Потом... Э, Погибают, да, бывает, что рождаются мальчики и там рано уходят из жизни. Да? То есть это говорит о том, что в роду очень много накопилось травм, и их никто не трансформировал. То есть пришло время трансформировать эти травмы. И вот сейчас стоит задуматься, да, вот бывает, что мне рассказывают, очень часто девушки приходят, рассказывают такие истории, что там э, брат только женился и погибает, там какая-то странная вообще смерть, да, кто-то из родственников замерз там и просто сам по себе не мог замерзнуть, то есть кто-то помог, да, или как-то произошло это все кто-то там э, вообще молодыми, заснули, не проснулись, еще какие-то вот ситуации вот происходят, происходят, происходят в семьях. Да? Это говорит о чем? Что пора все это прорабатывать, пора здесь заняться, пора кому-то в роду проснуться, да? осознать себя, осознать, что я представитель рода, и кто-то в этом роду должен сделать какие-то добрые дела. Когда мы начинаем работать с родом, здесь есть такой э, момент, что сначала э, начинает хорошо становиться в физическом плане нашим близким. Да? То есть я начала работать, сначала моей дочке стало хорошо, да, потом моей маме стало хорошо, моему брату достался какой-то рикошет такой хороший, приятный, да, то есть вот прям фартит все вот, и прям, одни приятные совпадения идут, да, а потом уже через какое-то время у меня начало, начало фартить. И я уже 6 лет стараюсь э, участвовать в этих ягиях минимум два раза в год, да? то есть очень многие, кто меня уже знает, что, знают, что я провожу э, такой марафон из такой яги каждый сентябрь, еще весной тоже идет объявление, что кто хочет, может поучаствовать, но я кроме этого еще иногда... Вот в этом году я, допустим, заказывала для своей дочери целый месяц ягий. То есть каждый день ягии были для нее. И у нее плохой период, плохой период астрологический. Моя дочь э, нормальный человек, нормальный э, неверующий Фома, да, атеист, да, как и мой муж тоже. Да, и мне приходится делать эту работу вместо нее. То есть, возможно, она никогда это не оценит, но для меня важно, чтобы этот сложный период моя дочь прожила. Да? То В э, сложные периоды бывает, что люди уходят в раннем возрасте. И мне важно, чтобы моя дочь осталась в жизни и чтобы у нее все складывалось хорошо. И вот после этой яги ей полегчало, у нее действительно был какой-то депрессивный период. и Сейчас она говорит, мне стало легче после того, как мы съездили в отпуск. Но это был уже результат, даже, наверное, отпуск был результатом э, ягей. То есть Яги это очень сильный инструмент, э, который на сегодняшний день помогает решить, наверное, 60% нашей кармы, которую мы не можем проработать в практиках. И отказываться от этого инструмента нет никакого смысла. Ну, конечно, каждый имеет право, да, но я вот, например, вижу, что муж у меня сейчас каждый день приходит и говорит, еще вышла работа, у него… Э, Прошлые года он работал 5 месяцев в году, и после того, как э, вот вся, вся эта карма развернулась в мою сторону и стала мне фартить, э, я вообще произносила такую фразу «Очередь из работодателей для моего мужа». И вот у моего мужа сейчас реально очередь из работодателей, то есть кто-то его ждет на уборку каштанов, кто-то э, дома ремонт делает и ждет его, уже готовы заплатить и договариваются с ним о датах, да? кто-то его ждет на уборку оливков, да, там, черешни, еще какие-то. То есть э, на расхват стал парень после проработок. Хотя он атеист, и работаю только я. Конечно, когда в семье оба понимают это и работают оба, могут э, оба участвовать в Ягиях осознанно, да, осознанно понимать все это. Когда могут э, читать мантры, э, делать практики, именно осознанные практики, которые помогают найти, где же у нас там эти травмы в нашей жизни, да, в роду, в прошлом воплощении, вот эти все моменты прорабатывать, то это очень крутой инструмент. То есть можно свою жизнь поменять полностью, натальная карта будет вообще как бы не про вас. Да? То есть вы будете, можете потом астрологам говорить, да, так она подходила, эта карта когда-то в прошлом, да? но потом я осознала себя и проработала. Да? То есть но это шаг за шагом. После таких ягей рождаются здоровые дети, что на сегодняшний день, медики говорят, большая редкость. Это очень ценно. Да? У меня за эти 6 лет родился внук, которому сейчас 4 года. Да? Смелый, сильный, богатырь настоящий, редкий вообще мальчишка. В свои четыре года выглядит лет на 7. И когда он гуляет с родителями в детских, на детских площадках, остальные родители спрашивают, сколько ему лет? Они говорят, четыре года. 4 года, не может быть, да? То есть это тоже э, не может быть э, неважно и неценно, да? Дальше, значит, что еще? Финансы тоже э, начинают идти какие-то вот уровни, какие-то ступени. То есть такое ощущение, что... Меня ведут, да, то есть Бог меня ведет за руку. Он меня подводит к таким людям, которым я вживую бы никогда не познакомилась, да, только в интернете, которые показывают мне э, путь к тому финансовому уровню, который я ставлю себе в целях, да? Развитие духовное, да, тоже э, меня ведут. Э, то есть что еще можно сказать, да, отношения, отношения. Тоже за эти шесть лет, пока я делаю яги, я вышла замуж, у меня... Буквально через три дня будет два года со дня свадьбы. Мы в эти выходные с мужем едем в поездку, посвященную нашему двухлетнему юбилею. Очень-очень да? здорово все это. да. То есть мужчина, который пришел в мою жизнь, я даже не ожидала, что такие классные мужчины бывают. Реально. да. То есть это тоже результат того, что мне хватило ресурса. Что еще можно сказать? Успех, да, успех, это тоже немаловажно для очень многих людей, признание, то, что он ценен, то, что он важен в жизни, то, что он кому-то может быть полезным, да, это тоже очень ценно, и в моей жизни это тоже происходит, да? то есть все больше и больше людей понимают, что такое практике что такое астрология что нужно с этим работать что какие-то страхи не должны вас мучить всю жизнь можно сходить и сделать практики, и эти страхи перестают на вас влиять и и так далее да? здоровье здоровье ну, даже не за шесть лет немножко больше наверное да я вообще не хожу к врачам если только к зубному врачу да и вот у меня сейчас была ситуация, что мне мой зубной врач был в отпуске, мне пришлось поехать здесь такая в Испании Орхенция называется как скорая помощь, приезжаешь к ним и говоришь, вот у меня вот это там могут взять анализы, посмотреть, выписать антибиотики, да, то есть когда врач в отпуске, некому выписать антибиотики, но ну, это единственное, куда я хожу, это зубные, да, то есть, но ну, это был результат того, что я все-таки не всю жизнь Знаю эти э, яги, эти практики, да, то есть э, большую часть моей жизни я делала ошибки, э, питание было не такое, которое дает долгую жизнь здоровье, да, но тем не менее у меня вы, выправилось все со здоровьем и к врачам я не хожу. В этот раз вот в, в этой скорой помощи была такая интересная, забавная даже, наверное, ситуация. У нас есть такие карточки, они похожи на банковские, но медицинские такие карточки, вот как, как, не как книжка, а как карточка банковская, да. И вот они ее там вставляют куда-то, и у них сразу в компьютере показывают, кто я, что я, что у меня там с аллергиями, что у меня, с какими заболеваниями, то есть все про меня знают. Ну и вставляют мою карточку, а у меня там ничего не написано вообще, ну не хожу к врачам. И девушка лет 30, наверное, ей, которая рассматривала, она позвала старшего какого-то там коллегу, говорит, посмотрите, пожалуйста, здесь что-то странно. Такую карточку она еще ни разу не видела, в которой вообще нет никаких записей. Да? То есть это тоже очень интересно. То есть Первый раз мне внесли туда запись, что мне выписали антибиотики от зума. Я в Испании уже, вот в декабре будет 18 лет, с 2003 года я в Испании, так что можно сделать вывод, да, что со здоровьем тоже э, все в порядке, да? Я знаю людей, которые начинают болеть в очень раннем возрасте. Моя мама уже с 30 лет, наверное, уже на какие-то операции попадала, что-то ей там какие-то камни вырезали, еще что-то и она такая и в больницах, то есть это нормальное ее состояние, даже если ей даришь новый халатик, когда мы приезжаем, она говорит, одевать не буду, в больницу одену, еще там нету плана в больницу, но она уже себя программирует, что ей нужно попасть в больницу, и тогда она оденет этот халатик. То есть такие вот ситуации, да, то есть наследство, я не могу сказать, что у меня супер наследство, я думаю, что я все-таки прокачала. И по натальной карте я достаточно болезненным ребенком родилась, я постоянно болела, постоянно у меня были какие-то простуды, температура, меня не водили в школу и так далее, да, то есть из таких, из таких минусов попасть в такие плюсы, я думаю, что это очень крутой результат. Но во всяком случае для меня это... Очень комфортно, что у меня не бывает гриппов, у меня не бывает простуд, да, я не болела коронавирусом, да, вот если переболею, обязательно расскажу, да? ну, пока что мой муж общался даже с коронавирусным больным, и потом так переживал, даже сделал прививку, бегом бежал на прививку мой муж, и я тоже общалась с девушками, которые переболели коронавирусом, но со мной все в порядке оказалось, и от прививки я пока что отказываюсь. То есть, ну, если там с поездками придется все-таки делать, наверное, сделаю. Но буду стараться избежать ее до последнего момента. То есть, э, под занавес уже, если уже не будет другого выхода, то придется сделать. Да? Но пока что буду стараться избежать, потому как свои у меня точки зрения на эти прививки. И вот так вот. Так, хорошо, может быть у кого-то есть какие-то вопросы, девушки, да, вы уже понимаете, что я в принципе к чему веду, да, к тому, что у нас 21 сентября начинается марафон по роду, как каждый год в сентябре, и он будет до 6 октября в этом году, то есть эти две недели особенные, они называются в ведической культуре Питру Пакшу, и в эти дни мы очень близко к нашим предкам, да, то есть между нами такая завеса, мы как бы их не можем пощупать, увидеть, но тем не менее мы очень близки к ним. И если в эти дни мы делаем практики, посвященные роду, то здесь очень много пользы и нам, и роду, да? поэтому, конечно, эти практики можно весь год делать, но самая большая польза от них вот в эти две недели волшебные, именно с 21 сентября по 6 октября. На марафон всего возьму 20 человек. Подробности будут уже в постах, да, в ВКонтакте уже есть пост с подробностями, да, с ценами, со всеми-всеми подробностями, да, что там. Ну, я думаю, что вы это все сами почитаете. Нет смысла сейчас тратить время наше общее, да рассказывать все эти подробности, как там, что происходит. В инстаграме пост выйдет уже на днях, да, Но ну, тем не менее, вы уже можете писать мне в директ и спрашивать, где почитать подробности, я вам их пришлю, или мы с вами где-то договоримся, может быть, встретиться, пообщаться, да, то есть это раз в году я провожу. В прошлом году у меня в ВКонтакте несколько девушек мне написали, Лена, а что, уже прошел марафон, бороду, я уже не успела. Так что, пожалуйста, не откладывайте эти важные моменты на потом, потому что я, чтобы успокоить девушек, им писала в прошлом году, говорю, не волнуйтесь, в следующем году снова в сентябре будет такой марафон. Так что, так, меня смущает кормление рисом, шариками, их надо куда-то относить. Да, их нужно кормить животных им или раздать птичкам, голубям, каким-то уличным животным, не домашним, да, то есть где-то, может быть, лес, парк какой-то есть, можно туда их относить, ну, просто подумать, где у вас есть такое местечко, где, чтобы оно не было таким людным, чтобы там все-таки были какие-то животные. Ну, можно не делать эту практику, если уж совсем, хотя она очень круто работает, она очень круто работает. Самое главное, наверное, самое сильное это будет вот яги, которая проведет Брахман, приглашенный, да, Шрадха. Это самая сильная штука. То есть только из-за нее стоит участвовать в марафоне, да? Потом я приготовила, как всегда шведский стол, там будут и мантры, и будут христианские молитвы, то есть кому-то хочется больше христианские молитвы читать ради Бога, то есть вы можете выбрать христианские молитвы, кому-то вот говорят, ну, не мое мантры, да, ну, то есть тут тоже нужно э, желание, да, чтобы это понимание какое-то, да, то есть я когда-то отчитывала людей от э, всяких негативных программ, именно христианскими молитвами, но у меня уходило там по 40 дней на одного клиента, по часу в день я должна была читать какую-то молитву, это было очень много, и сейчас ведические э, мантры я читаю там 20 минут, три э, раза повторяю за 20 минут одну мантру, и, и все, никаких 40 дней, да, то есть э, нужно понимать, что мантры работают сильнее только потому, что это вообще не религия, ведическая культура, это не религия. Это духовный путь, который был всегда на планете Земля. Это он по-своему трактуется у, у индийцев, да, и в Индии, и в Америке, и, и у индусов, и у индийцев, да, по-своему трактуется. Но, тем не менее, это на Руси тоже была ведическая культура до Иисуса Христа, до того, как нам насилием привили христианскую веру, да? то есть я ни в коем случае не против Иисуса Христа, но то, что после него делали, это было насилие, текли реки крови на Руси, и э, тут стоит задуматься, что же нам э, наше на самом деле, да? то есть в ведической культуре на Руси тоже уважались реки, горы, местность, деревья, все это было ценным. Это и живым считалось, да? ну, как оно и есть на самом деле. Весь мир вокруг нас, он живой. А на сегодняшний день это все считается неживым и в христианской, в католической религии. да, И Бог там представляется каким-то образом. И говорят нам, что имен у Бога нет. Да? У Бога миллионы просто имен. Вот вы скажете, случай помог. Это имя Бога. Судьба – это имя Бога. И вот куда бы вы ни сказали, даже любые атеисты какие-то слова – это все равно имена Бога. И никуда от этого не деться. Боги сделали столько подвигов, чтобы столько времени существовала наша планета, столько времени здесь была жизнь, что мы не можем это не принимать. То есть просто само по себе это круглый год кормили голубей. То есть это тоже, кстати, хорошая аскеза, голубей кормить, кошек кормить. Вот вы знаете, наверное, таких женщин, да? Это женщины просто знают, что это очень крутая аскеза. Их жизнь улучшается, следующая их жизнь улучшается, жизнь их детей улучшается. А здесь нужно только в течение двух недель. И лучше, конечно, кормить ну, с утра. Да? Я вот, например, оставляла вечером птичкам, они на утро засыхают. И бывает, что не скушали, на следующий день приезжаю, а не скушали. А если утром оставила, птички съели. То есть у птичек тоже какой-то режим, они кушают, видимо, только с утра, вечером уже не кушают. Тоже интересное познание такое природы и вообще супер. Ну, попробуйте что-то другое, да, то есть... Ну, все остальное, то есть там очень много практик я приготовила, да, там есть и мантры, и молитвы христианские, вы можете и то, и то выбрать, вы можете для себя сказать, я не буду делать эти шарики. То есть просто, когда вы слушаете ягию, положите фрукты, положите фрукты э, около экрана, да, там стакан воды, и вот этими фруктами можно угостить соседей, кого-то еще, то есть они будут тоже уже с, как благословленные фрукты. Их очень благоприятно кушать, эти фрукты, после такой ягии. То есть и у нас будет 21 начинается, 22 у нас будет ягия, то есть на все остальные две недели вы можете каждый день слушать запись ягии, заряжать фрукты, еду, ну мясо только не заряжайте, пожалуйста, потому что это оно все равно не зарядится, да, там мясо, рыба, яйца, это не зарядится, да. То есть, поэтому, говорим, фрукты или какие-то веганские сладости, которые без яйца готовятся, да. Можно готовить такие сладости, которые сами потом скушаете. То есть, они просто стоят около компьютера, когда вы слушаете ягию, и потом вы это все сами скушаете. Ну, здесь с рисом, знаете, какая штука? Мы же его тоже освещаем, как бы рис, он стоит на момент ягии, да. Или мы читаем мантру, когда мешаем, когда варим, и потом мы их предлагаем роду, эти, шар, эти шарики уже, да, предлагаем роду, оставляем на 15 минут, то есть наш род приходит, покушает, да, а потом лучше отдать животным. Ну, здесь тоже такой момент, знаете, вот в кришнаидстве говорят, что все это благоприятно кушать самим после яги, после того, как родственники поели. В шовинизме, говорят, нужно знать еще, что за родственники были, да? какие э, души кушали, может быть, там очень падшие, очень сделавшие очень много э, грехов, да? очень много ошибок в своей жизни, какие-то поступки ну, там, самоубийцы, например, да? убийцы, то есть они несут вибрации негативные, они, касаясь, даже в энергетическом плане, касаясь этих фруктов, они дают этим фруктам уже негативную энергию. И шарикам в том числе, да. Поэтому вот шарики отдают животным из-за этого. Но здесь тоже, как сердце подскажет, да. То есть, если вы там знаете, что у вас в роду все было в порядке, да, не было самоубийц, там, то все в порядке. Но вообще, вот даже на Яге, когда проводят. Брахман, можно будет, кстати, у Брахмана вот этот вопрос задать, да? спросить у него, как это все, если вот шарики морисовые делаем, да, почему это животным. Вот да? он с точки зрения Вайшнавов ответит, Кришнаитов. Да? Шовинисты говорят, что лучше отдать животным. То есть здесь такая двоякая ситуация, и, наверное, каждый выбирает для себя. Да? В христианстве тоже, допустим, несут в церковь освящать, куличики там на пасху вот вы это знаете да там но там яйца еще несут я честно говоря не знаю как бог это в христианской церкви яйца освещает но вот ведическое не принято то есть это уже убийство да? иисус христос нам говорил не убий да? и он не говорил там не убей муху или курицу или корову или там человека он просто говорил не убей никого не надо убивать да? Поэтому здесь в религии, в христианской, я думаю, что искажено то, что было сказано на самом деле Иисусом Христом. Ну вот я так ощущаю, да. Поэтому и вот в ведической культуре мы освещаем только то, что не продукт убийства. То есть с растительным миром есть договор, да? что мы кушаем растительный мир. У человека с растительным миром есть договор, а с миром животных договора нет. Поэтому Иисус Христос говорил, не убей. Хорошо, девушки, какие еще есть вопросы? Я готова ответить, потому что я планировала на 30-40 минут сегодня нашу встречу. Если какие-то еще есть вопросы, можете мне уже писать в личку да, или в директ в инстаграме. Да, то есть, э, ну, в Ютубе тоже есть под каждым видео все мои соцсети, Вконтакте есть, да, Инстаграм есть, вы можете тоже переходить, связываться со мной в личных сообщениях, кто уже готов, да, ну, да, 21 числа есть время, но времени не так много, как кажется, потому что уже список э, наполовину заполнен, я возьму только 20 человек на эту я, на этот марафон, да? то есть, я просто по энергиям не тяну больше, да. То есть может быть в следующем году будет чуть больше но в этом году я не тяну больше по энергиям потому как мне все равно придется обратную связь вести до да, отвечать вам на вопросы смотреть что там у кого что не получается да по времени потому что я еще веду наставничество да то есть по времени то что у меня получается да то есть только 20 человек возьму поэтому те, кто принимает решение, те, кто понимает, что нужно что-то в жизни улучшать срочно. И следующий такой марафон будет только в следующем году, в сентябре. Да? Поэтому поторопитесь написать. Можно уже сегодня спокойно писать мне в директ, да? что я там готова. Потом, как только 20 мест будут оплачены, все, я больше не буду напоминать. И 21 числа мы спокойно начинаем. Так, хорошо. Мои дорогие, больше, смотрю, нету никаких вопросов, да. В принципе, что еще хочется добавить, да, что вряд ли можно переоценить вот, вот этот марафон. Вряд ли можно переоценить. То есть любую цену, которую за него назовешь, она будет все равно ниже ценности, которую он сам по себе представляет. Это очень крутые результаты, которые я не знаю, мало на чем можно получить, да, то есть очень мало на чем можно получить. Даже практики, которые с погружениями, это наставничество месяц или больше, все равно ягия дает те 60%, которые мы вот в практиках не отработаем. То есть у каждого есть в карме какие-то такие моменты, которые есть смысл отрабатывать, да, потому что если мы не отработаем, наша жизнь будет неуспешной. И это очень важно. То есть мы в эту жизнь приходим не просто там по течению плыть, вот будь как будет, да, как христианская религия говорит. Нет, каждый из нас – это отражение Бога, это частичка Бога, да. У нас есть очень много возможностей и талантов, в которых мы даже иногда, прожив жизнь, не распаковали свой чемодан -то талантов и способностей. И не знаем, сколько Бог нам выдал при рождении талантов и способностей. И вот это большая... Большое оскорбление Богу, в принципе, потому что мы пришли в эту жизнь со способностями, мы эти способности должны использовать для того, чтобы нам стало хорошо, для того, чтобы вокруг людям стало хорошо, да, мы должны примерами быть, что жизнь, она должна быть счастливой, никак не по-другому. И тот, кто к этому не идет, говорит, ну, мне вот так по судьбе, ну, почитай мантры, и твоя судьба изменится, да. Или там, сделай практики, которые изменят твою жизнь. Не надо думать, что вот как, как, как будет, так и пусть будет, да, такое вот грустное, депри... деп... депримистие, не знаю даже, как сказать, испанское слово, да. Не, не знаю, как на русском его сказать, да, как грусть, расстройство какое-то, переживания такие, да, такое вот. Я такая вот жертва, я жертву Богу приношу. Богу не нужна жертва, ему нужна любовь. Да? То есть поэтому каждый, кто приносит себя в жертву, еще сто раз подумайте, кому нужна ваша жертва? Богу нужен его ребенок счастливый. Вот представьте, что ваш ребенок говорит, мама, я тебе отдаю меня в жертву. Я вот буду грустить всю жизнь, чтобы тебе было хорошо. Ну какой маме будет хорошо, чтобы ребенок грустил? Ну какой, ну никакой. Каждая мама хочет увидеть своего ребенка счастливым, здоровым, успешным. Так же и Бог, так же и Бог хочет нас каждого видеть успешным, счастливым, э здоровым. Поэтому нужно делать все, чтобы мы такими были, чтобы мы радовали Бога, а не наоборот. Да? Делайте со мной, что хотите, да. Я вот э хочу как лучше, да? Нет, нет, нет. Нужно делать. То есть мужчины нам даны в пару, чтобы мы развивались, чтобы мы и мужчины и мы шли выше-выше на новые уровни да? развития личности. Все нам испытания даются в жизни для того, чтобы мы стали новой личностью, да, то есть развивались как личность. Нас много лет нам забивали программу, что человек с каким характером пришел, его не изменить. В этом есть правда, если человек не хочет сам себя менять. Если человек хочет сам себя менять, то ничего не помешает ему поменять свой характер, да? то есть главное быть осознанным и все в характере меняется. Знаки зодиака, которые говорят, я там лев, я овен, да, я там скорпион, это все тоже э, такие слова, что не нужно привязывать себя к знаку зодиака. Человек пришел в момент рождения вот в этот знак зодиака, и он там к 30 годам должен раскрыть себе все 12 знаков зодиака. Иначе э, жизнь была понапрасну, да, то есть э, непонятно для чего, для кого это все было нужно. Так, хорошо, мои дорогие. Я думаю, что я все подробно рассказала, еще будут информации в сторисах, обязательно смотрите мои сторисы, я готовлю всякие фишки, трюки для вас и секреты, и какие-то вещи, которые в постах не будут озвучиваться, а только будут в сторисах, а сторисы только 24 часа, не успели, не посмотрели, все прозевали какую-нибудь фишку или какой-нибудь секрет из платного формата, да, то есть сам себя наказал, называется, так что смотрите мои сторисы обязательно. В Инстаграме и ВКонтакте идут серии сторисов, иногда до 30, до 40 штук в день, так что сейчас у меня просто немножко я выпала из э, ритма, из-за зуба, да, я знает уже кто-то, что... У меня тут всю неделю болел зуб, вчера мне его выдернули наконец-то, да, я там пила антибиотики, у меня была вот такая щека, прошлого вебинара в четверг не было из-за этого, но сейчас уже все будет нормально. И в эти выходные я еду с мужем в поездку, и уже на следующей неделе, конечно, сторисов будет больше. Скорее всего, я из поездки буду стараться делать сторисы, но не знаю, как у меня это получится, потому как... Буду, скорее всего, большую часть без интернета, но все равно потом будет материал, который будет в сторисах выходить с интересными идеями. Так что обязательно смотрите сторисы. Все, дорогие мои, обнимаю. Жду вас тогда. Пишите в личку, да, чтобы успеть вас записать, потому что список уже большой. Да? Кто-то уже оплатил, кто-то оплатит в ближайшие дни. Депрессивные состояния. Да, да, да, Елен. Да, да, да. Да, не нужно жить в депрессивных состояниях. Это самое большое оскорбление для Бога. Потому что Бог вам дал жизнь, Бог вам дал физическое тело, которое отлично работает с самого начала, да, у которого есть ручки, ножки, ушки, глазки, голос, да, там, линии, да. Все это есть, да, и воздух чистый, да, и работу, родителей, детей вам дал, все это дал. То есть нам бесконечно есть за что благодарить Бога. И если мы во всем этом еще сидим в депрессивном состоянии, в каком-то грусти, в унынии, грусти, уныния большой грех в христианстве даже говорят, да, то это неправильно. Да, то есть жизнь должна быть счастливой. Причем она не должна зависеть от кого-то, да, от каких-то событий. Вот там какие-то события случились, я поэтому... В депрессивном состоянии нет нет нет нет нет нет мы должны быть радостными в любом моменте вот кто читал ведические писания или фильм хотя бы да про кришну да, у кришны 5000 лет назад было воплощение он также как человек прожил жизнь как мы сейчас проживаем и у него уже внуки женились и Город, который, которым он правил с братом, да, назывался Дварака в Индии. И Этот город ушел под воду в то время, когда э, Кришне нужно было э, уже возвращаться на небо, да, можно так сказать, э, перейти, выходить из э, роли в физической жизни. Да. И вместе с ним погибли все, э, и внуки молодые, в том числе, которые... Э, только вышли замуж, там, только женился внук, там еще что-то такое. То есть все ушли, и Кришна, зная это, он улыбался. Он знал, что у них будет новое воплощение, они еще проживут не одну жизнь. Но вот в этой жизни им придется в таком моменте быть. То есть представляете, когда человек знает, что его дети и внуки погибнут вместе с ним там, вот в такой день, да? целый город уйдет под воду. То есть его и сейчас не могут найти этот город, он ушел под воду, так даже никакие раскопки не помогают, не могут его найти. И вот в ведических писаниях говорили, что ну да, это будет, он говорил, да, это будет, но пока что нет смысла переживать из-за этого. Я исчезаю, увидимся в следующий четверг. Пока-пока. Угу.